Французы называют печень железой настроения не просто так. Ученые из Эдинбургского университета на протяжении 10 лет изучали состояние этого органа у 165 тысяч добровольцев. Оказалось, что заболеваниями печени чаще страдают люди, которые находились в состоянии депрессии или хронического стресса. Почему так происходит? Печень – это одна из главных систем в человеческом организме. Если она нездорова, сбой происходят по всему организму, в том числе в головном мозге. Когда печень перестает фильтровать кровь, должным образом токсины начинают его отравлять. Появляется головная боль, бессонница, хроническая усталость, депрессия. Исследование американских ученых показало, что эти симптомы люди обычно не связывают с печенью, даже если знают о том, что она у них нездорова. Что уж говорить о тех, кто даже не подозревает о своих проблемах. В печени нет нервных окончаний, поэтому она не может сообщить о том, что больна. Такие симптомы, как усталость и депрессия, люди списывают на проблеме на работе или личной жизни, но никак не на печень. Едва ли кому-то в голову придет проверить печень при бессоннице или перепадах настроения. А между тем до 30% взрослого населения страдает заболеваниями этого органа. Когда бит тревогу? Помимо перемен в настроении о проблемах с печенью могут говорить следующие симптомы: слабость, дискомфорт, тяжесть в правом подреберье, снижение аппетита, тошнота, рвота, повышенное газообразование, диарея, неприятный привкус во рту отеки, повышенная температура тела, бледный стул, желтоватый оттенок глаз. Если вас беспокоит что-то из перечисленного, обратитесь к терапевту или гепатологу. Как предотвратить болезни печени? Печень может заболеть по разным причинам – из-за вредных привычек, вирусов, бактерий, ожирения и неправильного питания. Поэтому лучшая профилактика – это здоровый образ жизни отказ от вредных привычек, активный образ жизни, соблюдение правил гигиены, отсутствие стресса. Однако все эти меры не могут гарантировать вам здоровую печень. Слишком много негативных факторов внешней среды оказывают на нее свое действие. К тому же некоторые болезни, например гепатоз, начинаются бессимптомно. Поэтому взрослым людям рекомендуется раз в год проходить проверку. Для этого можно обратиться в любую поликлинику и врач назначит нужные анализы. Специфической диеты для лечения не существует, однако правильным питанием можно ей помочь восстановиться. Вот и все, на этом я заканчиваю. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.